Четвертый год сотня. Нет, ну сотню третий, но четвертый год с тобой, да, четвертый да, год с тобой а и пятый год с тобой буду. Году, я я поддержался, за Мишу, чтобы успеть за Серебряной лисой. Золотой мне еще рано, у нас еще год. Тебе ждет еще золотая медаль за четыре года круто это круто это уникальная же... вещь их всего 100. это можно же сказать, что всем кто 4 года ждет медаль? ну так за списки я тебя и так включил ну, и вот. что? я, я, я же тебе ничего ты же нас тоже талисман а я-то а я-то а я-то хотел не бежать думал что у меня ничего не пол я же песня был да ладно у меня вообще ну он стоп привод не на пух такая что-то поперла Привет, привет, привет. Слушай, а ты даже в магазин Я, я только что не хотел сказать, что не дадёшь. Привет, привет, привет, привет. Да, девчонки, я, девчонки, в общем, грудь начинается я... хорошо. Грудь начинается хорошо. Всё нормально получилось.